всем здорово продолжаем убирать то что было у нас напорчено когда мы две недели примерно красились назад примерно думал я что раньше полирну но тут по времени не у меня не у Сереги не получается в общем я приехал к нему неделю назад тут вот заскочила мимо по делам и у меня с собой катер в машине катается я чуть-чуть резанул потеки он снял на телефон сейчас сделаю вставку Чуть-чуть резанул потеки, верхушки именно потеков Это для того, чтобы открыть верхний закрытый слой лака Чтобы отвердос мог дополнительно испаряться Ну, у него больше так легче ему, скажем так, выходить а Здесь я уже полирнул Вот тут был надрывчик Не уверен, что вообще что-либо видно Но реально, кроме того, что чуть-чуть залысинка идет Потому что наждачком доработал Ничего нет Лак полируется хорошо Две недели Естественной сушки в гараже Ну так, сейчас в районе 17-18 И так было вот все эти две недели То есть лак высох нормально Лампой, как обещал Серега, он не сушил Но оно в принципе получается и не надо Сейчас будем э, Пилить, точить э, Точится довольно таки неплохо Я оставил самое большое э, повреждение Скажем так, по потекам Здесь есть где поработать Да, работать будем такой НЗ, что со мной в машине валяется катается фестуловским катером Новый, кстати, скорее всего, этот катер Виталька, уйдет тебе вот, я его сейчас прикатаю, режет, конечно, изумительно далее черный круг потом круг Мирка Тут что я с Израиля с собой взял шикарнейший кружочек 2000 Наждачок Это после катера поработать Тремовский трезак 3000 Оранжевый нам не нужен Это Серегины как бы, круги И паста, Виталька, это ты мне присылал Кохими, аж 8 На проба. кстати, хорошо работает Есть же на меху, есть же на черном Пауэрбанк На всякий случай, камера может сесть И вперед Сейчас встанем на штатив Место, конечно, маловато, тесновато, ну как есть Надо доделать, чтобы я уже Сереге не висел ничего, не должен был Потому что он сам это не уберет Опа, опа, так, приземляемся Как получается, чтобы удобнее было Постараюсь так еще поподсвечивать, чтобы видно было а, Хоть как-то Принцип какой? Сейчас какого-нибудь... Вот с края начнем слева направо а, Краюшки уже сточены ну вот допустим капелька, которая много ноготь еще подвисает То есть тут надо так понимать, что не все режется катером Есть такие потеки, которые режутся наждаком Наждаком через шпаклевку, наждаком через скотч, через маркер, через грунт То есть способов миллион Все я их тут не покажу, потому что у меня просто некоторых вещей нет с собой Но сейчас попробуем самое основное, это катер Здесь, скорее всего, пойдет однокомпонентная шпатлевка, она есть. Но опять же в процессе. Все остальное, по идее, дорежется катером. Потому что более менее жестко. Самый толстый надрыв вот этот, он мягенький. И он еще может быть мягким очень долго. Поэтому ждать не вариант. У катеров ниточка есть. Она как бы не случайно есть. Эта ниточка выполняет роль ограничителя. То есть вот так кладем катер в идеале. И вот так вот одним пальцем Можно даже одним вот так вот работать То есть это тот угол, на котором катер правильно режет и не царапает Если мы, как правило, так и делаем Увеличиваем угол вот так в эту сторону Или ну, уменьшаем, получается уменьшаем У нас есть вариант сделать задир сбоку И этот задир будет очень сильно виден И его придется наждаком вытачивать Такую лысину сделаем, что лучше не спеша, долго работать катером. Долго это в плане на вот этом вот все место у меня может уйти минут 40 работы катером. Но я выпилю все, ну, все, что пилится катером, я выпилю реально в ля Катер не пилит шагрень, если его не наклонять больше, чем положено. Катер пилит только то, что выступает от общего уровня лака. Вот в этом его, конечно, огромное преимущество. И, конечно, с ариным пилить ну, просто замечательно. Ну, посмотри, как-то зацепляется. Не факт, что получится сидеть не на одном месте. Будем вставать. Я, конечно, приподнимаю угол, потому что прям просто его на ниточке таскать. Такое удовольствие тоже. Уже кажется, что он начинает гладить. А у потека есть такие грани где он начинается и где заканчивается вот будем пилить до тех пор пока эта грань не сравняется с общим уровнем лака тогда уже и катер начнет елозить вообще но значит что потек уже выходит на ноля вот видно только катер начинает цеплять боковушки соседние он их не стачивает как таковое он их просто цепляет и по ним начинает скользить елозить то есть если катор положить вот сюда он тут ничего не нарисовал. Он просто поелозит. Это все тряпкой сполировывается без проблем. Катер вещь дорогостоящая. Как бы за вот такой брелочек отдавать. Ну, в Германии его можно там выхватить иногда по каким-то акциям. Там, 60 евро. Но в основном он стоит 65-70. До 80. Опять зависит от продавца. Это на eBay. На Амазоне катеров нет, в Америке не стоит искать, хоть с него и доставка дешевле. Вот, начинается только елозиня по краям. Это только 15% от общей работы катором сделано. Дальше работа становится медленнее, потому что площадь потека раскрывается, и реальный сам рез замедляется я уже подымаю более менее в наглую но тут надо быть осторожным он может сейчас упереться и я боковинкой раз и тирану и это будет плохо работать только вперед никаких вот этих продольных чуть-чуть влево чуть-чуть вправо он зарезается очень сильно задел потек и пошел прямо выгрызаться у него поэтому с другой стороны зайдем Потому что катором сопли выковыриваются на ура. А выковыриваются они аж до базы. И потом это только перекраска. В общем, работа такая. Нудная, веселая. Поиграемся. Сейчас покажу, что получится. Если будет что-то интересное с этим потеком, обязательно покажу. Подготовлюсь под наждак и включимся. Все. все. заточил я потеки. Этот тоже ушел катером немного усердие а главное не выковырнуть каплю хоть она и мягенькая но она точится то есть если не сковырнул а аккуратно отработал дальше все будет нормально а здесь вот видите это краем потому что изгиб сверху резал и краем пробороздил вот теперь вот это все это такая как бы это уже заусенец вот это все надо сейчас 2000 пальчиком, пальчиком под водичкой но видно как вытирается то есть дотереть вокруг потека всегда будет лысина. То есть тут старайся, не старайся, шагрень ты тут никак не сохранишь, как бы не хотел. Поэтому к этому надо готовиться. И еще, если потек не просохший, его, конечно, можно вытереть, но его всегда будет видно. сухой потек можно доработать так, что его уже видно не будет, кроме лысого места. Теперь надо много воды, надо чистую тряпку, надо 2000 и трезак может быть в отдельных случаях надо жесткую фишечку на которой наждачком работать, но тут она мне не нужна тут зона такая что ручка стоящая очень сильно отрывает внимание виден реально только вот этот вот очень хорошо виден, все остальное теряется то есть на кузовные вот такие моменты тоже надо обращать внимание иногда не стоит даже начинать что-то пробовать пилить потому что его просто не видно а с потеком на косячий шанс есть всегда То есть это 50 на 50, такая лотерея Он может сковырнуться, можно где-то протереться Особенно на торце, это вообще в раз Прям в легкую, фух, и все, протерся Поэтому, если есть возможность Не трогать, лучше не трогать Конечно, лучше его вообще не делать Но надо понимать, когда Стоит рисковать, а когда нет То есть если вот тут сейчас Где-то протереться, это перекрас двери чтобы увидеть где еще что не допилено то есть вот эти все белесые пятнышки и вот эта черточка это еще надо дотачивать и вот тут около самого изгуби но тут стрёмно блин тут надо очень аккуратно потом еще и аккуратно это все выполировать то есть вот это все надо еще двухтысячкой доработать брать что-то крупнее двухтысячки ну не вижу смысла шансы шансы накосячить и так не маленькие а с крупным таком то тем более выработал трезаком Здесь около самых изгибов Но я просто очкою дотирать В этих местах будет смотреться, как будто, знаете, ворсинку из лака вытащили То есть она кривая шагрень будет На лысом пятне будет кривая шагрень Дотирать стрёмно Вот сюда тоже я не лезу в изгиб Тут 100% будет протир, если начать сейчас дотирать За ручкой этого не видно будет Тут вверху тоже будет кривая шагрень и здесь около края. Ну, кстати, можно попробовать. Ну, сейчас попробуем полирнуть, что оно получится. Тут все подотирал. В самих потеках где-то самый крупный, а тут самый крупный был. А, нету закипаний. То есть лак на такой толщине не закипел. Это хорошо. Закипание выглядит как много-много пузырьков воздуха внутри потека. Все, сейчас берем сначала волосатый круг. Овчинку. Сделаю все кохом. Им чуть-чуть. Сильно вообще не грею, то есть чтобы металл еле-еле теплый. Им работаю. И потом глянец дам черным кругом. Машинка Крафтек. Ну, Какой-то китаец. Пойдет. Цели. Тяжелючая, конечно. После флекса. После Рукиса. Просто кирпич. На самых малых оборотах какие возможны. Сука режет так, что торцы на раз снимают. Отлично. Это не странно. С первого раза отлично. Я даже дотирать еще не буду. Ну, я имею в виду, выработал все почти полностью И главное предыдущий наждак, что я не беру крупные особо 2000 легко выбить 3000, а 3000 элементарно выбивается первым кругом получается на 2 минуты поработали дольше наждаком, но на 10 минут потом меньше полируем Даже на самых малых оборотах Оно не имеет смысла тут усираться Так, смотрим Тут еще паста, конечно Паста, паста Дотирать надо Под фонарем все хорошо видно Где дотерто, где не дотерто Что мне нравится у Коха В пасте нету силикона и после ее вытирания полного вот стерли Можно конечно взять, обезжирить Но это не трем То есть все что не дополировано будет видно После хорошего вытирания Ну все, так на бок Ну, ну реально вот не просматривается не просматриваться Только вот эти вот начала В изгибе ручки Конечно палят контору Поставим ручку на место Это все закроется То о чем я говорю Вот эти вот черточки Не знаю где ручки Сейчас будем одеть, показать Хорошо Потеки стерлись Нормально Без прецедентов скажем так Тут по машине больше таких, как мелкий сор какой-то, который до да убирать еще надо. Это да. А сейчас еще покажу из прошлого раза, что, блин, уже все в мусоре, в пыли. Мне не понравился грунт мобихеловский, потому что он на крышке багажника вот тут более светло Тут я полирнул кусочек, там где начало типа кружевить, рвать. То есть грунт просел. Шагер разный. Грунт подупал. Полтора слоя был нанесен. Это, конечно, минус. А лучок, лучок в самый раз в тему. На полнячки пойдет. И поляруется, кстати, довольно-таки легко. О, все, вышло из гаража. А то там есть еще люди, которые не должны слышать некоторую информации. А машину, не знаю, покажу я в сборе или не покажу, потому что ее еще собирать там дня. Два-три, потом химчистка Если будет возможность, я приеду Снять, показать, что получилось В готовом варианте Я еще хотел у Сергея кое-что поспрашать Но сейчас не получится Его мнение, его, скажем так Отзыв о этой работе Потому что он намучился с этой машиной конечно, рискнул он сильно Когда взялся за такое Без опыта, без инструмента, без места Самое главное Ну, как ни странно, знаете, вот у него для по сути, первого раза такой работы и такого объема, ну, получилось довольно-таки неплохо. Несмотря на то, что там многие мне писали, что да вот, он там, он там, а вы сами попробуйте, сделайте там, там. Это непростая работа, тем более не имея места инструмента. Поэтому критиковать очень просто, вот самому взять что-то и сделать, это уже сложно. Ладно, потеки убрали, слава богу, все получилось. Мне, в принципе, меня все устраивает, то, что по потекам убралось. Попробуем. Попробуем застать Серегу с готовой машины. Всем пока!